Здравствуйте, меня зовут Бардов Иван, я юрист по интеллектуальному праву. Однако сегодня речь пойдет не о материальном, а о процессуальном. Я бы хотел поделиться советами, которые могут быть полезны тем людям, которые по каким-то причинам решили отказаться от услуг юриста и представлять свои интересы в суде самостоятельно. На самом деле это не так страшно, как это может показаться в большинстве случаев. Следующая информация применима в арбитражном и гражданском процессе в Российской Федерации. Если вы не истец по делу, а являетесь, например, ответчиком или третьим лицом, то первое, что вам нужно сделать, это ознакомиться с материалами по делу. Поскольку в разных судах эта процедура осуществляется с некоторыми, иногда существенными отличиями, то целесообразно позвонить помощнику судьи и узнать о том, как эта процедура проходит. Телефон помощника судьи обычно указывается в определении суда. Кроме того, нередко можно эту информацию найти на сайте суда. Однако при этом стоит отметить, что во многие областные суды, а также в высоко нагруженные арбитражные суды, к которым можно отнести арбитражный суд города Москвы, а также арбитражный суд Московской области, дозвониться достаточно проблематично. А в, например, арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области дозвониться практически невозможно. Процедуру ознакомления с материалами дела целесообразно проводить, имея в руках фотоаппарат или же телефон с функцией фотосъемки. Если в материалах дела присутствуют какие-то данные на носителях типа CD или DVD, то вам целесообразно прийти, уже имея с собой чистую болванку для того, чтобы помощник судьи сделал вам копию указанного доказательства. Подготовьте все необходимые процессуальные документы. Отзывы, ходатайства, заявления, а также письменные доказательства, различные копии справок, договоров, актов и так далее. Отзыв на исковое заявление и другие доказательства, которые отсутствуют у иных участников, желательно предоставить в суд заранее, чтобы участники могли ознакомиться с ними заблаговременно. Необходимо предоставлять эти документы всем лицам, которые участвуют в процессе и у которых они отсутствуют, а также суду. При этом в арбитражном процессе отзыв на исковое заявление, а также все документы, которые отсутствуют у других участников процесса, необходимо отправлять самостоятельно, а в суд предоставить доказательство такого отправления, то есть копию почтовой квитанции, либо оригинал почтовой квитанции. При сознательной диверсии в кавычках судебного заседания есть шанс получить наказание в виде отнесения расходов независимо от исхода дела. Согласитесь, будет обидно в том случае, если судебный акт принят в вашу пользу, но на вас суд отнесет оплату всех судебных расходов. Следующий этап. Продумайте текст своего выступления. Независимо от того, насколько вы хорошо говорите экспромтом, независимо от того, насколько хорошо вы умеете глаголом жечь сердца людей, как минимум, ключевые тезисы желательно определить заранее. Ведь даже юристы, которые... Время от времени посещают судебные заседания, которым по роду деятельности нет необходимости регулярно их посещать. Нередко волнуются, что-то забывают. При этом для человека, который не является юристом и который в процесс пошел первый раз, подобное волнение будет абсолютно нормальным. Именно поэтому заранее важно подготовить текст своего выступления, хотя бы тезисно. В холодное время года целесообразно за день до назначенного судебного заседания позвонить в суд и поинтересоваться, все ли в порядке с судьей, потому что судьи тоже люди и, соответственно, в холодное время года могут заболеть, что нередко и бывает. Особенно важно это будет сделать в том случае, если суд находится в другом городе. Это может сэкономить достаточно много времени. При этом не нужно рассчитывать на то, что если судья вдруг заболеет, то вас предупредят о том, что судебное заседание будет перенесено. Даже в том случае, если у вас все реквизиты, все контактные данные указаны в процессуальных документах, скорее всего, это не произойдет. Поэтому ваше время в ваших руках. И, наконец, переходим к вопросу непосредственно посещения суда. Если по какой-то причине вы не получили определение суда о назначении судебного свидания, и в том случае, если процесс арбитражный, то я рекомендую распечатать вам определение с сайта суда из карточки дела. Это поможет вам сэкономить время, отвечая на вопросы о том, куда вы, к какому судье, и просто поможет быстрее сориентироваться. Еще важный аспект. В зданиях всех судов стоят металлодетекторы, около которых присутствует... Умеренной приветливости – судебные приставы. Судебные приставы попросят вас предъявить паспорт, а также будут интересоваться наличием колюще-режущих предметов, газовых баллончиков и так далее. Поэтому все потенциально опасные предметы, включая маленькие маникюрные ножницы, лучше оставить в машине или дома. Да, соглашусь, то что металлодетекторы срабатывают не всегда и порой можно пронести определенные предметы. Например, я несколько раз забывал выкладывать этот замечательный нож, и металлодетектор не пищал. Еще один сугубо практический совет. Далеко не в каждом суде есть гардероб. Поэтому, если вы приехали на машине и припарковались недалеко от здания суда, то может быть целесообразным оставить верхнюю одежду в машине. Совершенно нередки случаи, когда присутствует несколько представителей в судебном заседании, и каждый из собой таскает огромное количество своей верхней одежды. Это неудобно. Если у вас есть возможность этого избежать, лучше этим воспользоваться. После того, как вы нашли нужный судебный зал, имеет смысл поинтересоваться у присутствующих рядом людей, если они есть, о том, на какое время сейчас рассматривается судебное заседание. Если же вы по какой-то причине опоздали, а около зала судебного заседания никого нет и спросить не у кого, то стоит заглянуть внутрь с виноватым лицом и поинтересоваться. Может быть так, что... Ваше судебное заседание началось без вас. Это также имеет смысл сделать в том случае, если вы пришли как раз вовремя. Потому что суд может начаться тоже вовремя, но у судьи могут идти часы вперед. Но это скорее исключение. Обычно судебные заседания проходят с существенной задержкой. Лично у меня был случай, когда судебное заседание было назначено на 15 часов с небольшим, а фактически началось только в районе 19.00. Это тоже нужно учитывать при планировании своего дня. Одной из причин такой задержки является катастрофическая перегрузка судей, поскольку они рассматривают больше дел, чем они могли бы рассматривать действительно эффективно. И здесь необходимо привести немного цифр. В 2013 году аппарат Высшего арбитражного суда Российской Федерации, которого с нами сейчас рядом нет благодаря судебной реформе, подсчитал, что на одного судью должно приходиться 16,8 дел в месяц. И именно в этом случае судья действительно сможет выносить обоснованные судебные акты, погружаться в материалы дела, тщательно их изучать, ну и вообще уровень правосудия должен выйти на недостижимый уровень. Но по факту, например, за 2012 год средний судья в арбитражном суде рассматривал 57 дел в месяц. А это, на секундочку, практически в 3,5 раза выше научно обоснованной нормы. А усредненный арбитражный судья арбитражного суда города Москвы рассматривал более 120 дел в месяц. Просто подумайте, 16,8 и 120. Вы спросите, а зачем я рассказываю об этих цифрах? Я говорю это для того, чтобы вы поняли, нужно ценить время суда. Судьи очень занятые люди, у них очень мало времени на рассмотрение дела. Постарайтесь донести всю информацию максимально лаконично и предельно сжато. Цените и уважайте время суда. Именно поэтому я уже отмечал, что имеет смысл подготовить все процессуальные документы заранее, а также подготовить проект своего выступления. В самом судебном заседании после проверки явки участников судьей будут заданы стандартные вопросы. Будут ли отводы состава суда? Ясны ли сторонам все их процессуальные права и обязанности, а также будут ли у сторон какие-либо заявления или ходатайства. На этом этапе целесообразно представить суду все те ходатайства и заявления, а также иные документы, которые вы хотели предоставить. При этом, если какие-либо документы или доказательства, которые вы предоставляете в судебном заседании, отсутствуют у других участников, суд попросит вас предоставить также и им копии, поэтому необходимо заблаговременно их сделать. Обращаться к суду, независимо от состава суда, следует только уважаемый суд, и никак иначе. Это закреплено процессуальным законодательством Российской Федерации. При обращении к суду следует вставать. В судебном заседании необходимо внимательно слушать судью и действовать соответствующим образом. В судебном заседании необходимо соблюдать порядок. Недопустимо общаться с другими участниками, даже шепотом, но и тем более играть в игры на мобильном телефоне, читать новости и так далее. При этом крайне важно помнить то, что судебное заседание – это ни в коем случае не диалог сторон, не диалог и с со ответчиком, а это сугубо формализованный процесс. В судебном заседании также недопустимо перебивать судью или других участников процесса. Если вы будете нарушать порядок в судебном заседании, то вы можете быть удалены из зала судебного заседания, а в некоторых особо запущенных случаях еще и подвергнуты штрафу. Во время устного выступления не имеет смысла перечитывать целиком те процессуальные документы, которые вы предоставляете. Если вы будете зачитывать процессуальный документ целиком, то, скорее всего, суд вас остановит и попросит говорить кратко и по существу. То есть сугубо факты и нормы, на которые вы ссылаетесь в обосновании своей позиции. Не нужно говорить о чем-либо, что явно не относится к предмету спора. Даже если вы со всех сторон положительный, Спортсмен, комсомолец и просто красавец, а ваш процессуальный оппонент, по вашему мнению, является просто средоточием зла во вселенной, то не стоит об этом говорить. По окончанию судебных прений и после предоставления права реплики суд объявляет, что удаляется для принятия судебного акта. Однако во многих случаях судьи ютятся в крохотных маленьких комнатках, которые называются залами судебного заседания, и им физически удаляться некуда, потому что в шкафу у них нет портала в другой мир. В этом случае участников процесса попросят удалиться из зала и забрать свои личные вещи. При объявлении резолютивной части судебного акта все присутствующие заслушивают его стоя и, разумеется, молча. Если вы с чем-то не согласны, то свое несогласие можно выразить посредством обжалования этого судебного акта. Как видите, в целом ничего сложного в этом нет. Для того, чтобы избежать каких-либо проблем, достаточно лишь выполнять следующие условия. Заблаговременно подготовить и при необходимости направить участникам процессуальные документы. Внимательно слушать судью в судебном заседании и действовать соответствующим образом. Уважать суд и уважать процессуальных оппонентов, а также других участников судебного процесса. И, разумеется, соблюдать порядок в судебном заседании. На этом все. Это был Иван Бардов. Благодарю за просмотр.